Братья, они помогут освободить Карелию от большевиков. Ну иди, довольны разговаривать. Это и есть наша советская власть. Ублюдок! Товарищ комендант, доложите командующим фронтом финский батальон курсантов Петероградской интернациональной военной школы, прибыл в его распоряжение. Хорошо, доложу. Ждите распоряжение. Приказано ждать распоряжения. Что делаешь а? я Я очень скучаю по моей керту микина она у меня такая красивая глаза голубые росту 168 сантиметров и весу 70 кило я тебя спрашиваю что ты делаешь я же тебе говорю скучаю по керту микина она такие замечательные лепешки печет на подсолнечном масле ты думаешь что уже смазал лыжи сам видишь. Да ты на лыжах-то когда-нибудь ходил? Ходил-ходил. Ну что ты ко мне пристал? Ну ходил. Правда, призов не брал, но... Призов не брал. А честно? Честно? Честно... Плохо. Только... Не говори антиканину. Ваш отряд решает судьбу всего фронта. 400 верст пройти. Нелегкая задача. Идти должны только отличные лыжники. Без обоза. Все на себе. Понятно? Понятно, товарищ командующий. Встречи с противником старайтесь избегать. Вскройте, минова в салму. Есть, товарищ командующий. Ну, желаю успехов. отстал понимаешь что его не привык я к этим лыжам снимай лыжи товарищ командир снимайте говорят есть перемен то те, что и эти, один черт. Давай, давай, Арту не задерживай. А куда ты торопишься? Ну давай, давай. Легко сказать, давай. Пошевеливайся! Да. Призов не брал. Не брал. Ну, давай мешок. Ну, что ты ко мне пристал? Что я барышня? Ну, ты же весь мокрый. Знаешь что? что? Дубина. Их была, не была. Очень весело. Плати капюшоны за мной. Сержант, воинская часть или хоровой кружок? Почему все сразу кричат? Господин поручик. Капитан. Господин капитан, взвод под командой поручика Риута полностью находится в деревне. Больных, арестованных и в самовольной отлучке не имеется. Происшествий никаких не случилось. Где поручик? Отправились на охоту, господин. Не знаю. А наверх. В говорил капюшоны плотней. Готовьте отряд. Выступаем обратно. А командующему доложим. Так, мало, так, товарищ командующий. Не вышло. Сорвалось. Так, что ли? Аина, ты понимаешь, что значит для нас упустить поручика? Конечно, понимаю. А ты, Ялмар? Ну, что ты спрашиваешь? Понимаю. Какого дьявола вы тут околачиваетесь? Расчесать весь лес, найти поручика, живым или мертвым. Молодец, товар. Ты думаешь, я отстал? Так было задумано. Мы с господином Поруччиком жертвуем на общий котел. Поймал? Я товарищ командир. Вы не руки из кармана. Ну, я тебе что сказал? Они не могут. Я им пуговки с брюк срезал. раз отстанешь, все равно взгреем. Ступай. Есть. Одну минуту. Разрешите мой мешочек. Спокойно с благодарим, ваше благородие. Мерси. Теперь давай поговорим. Ну, знаешь, устать от тебя можно. Очень ты упрямый человек. Вот вас чем кормят. Это хорошо. Это не очень хорошо. Да ничего, обходимся. Знаешь, ты у меня в гостях. Да тут час, я сам открою. что у нас в Гельсинфорте нового. У нас в Гельсинфорте. Ничего. Теперь жить можно. Приехал бы посмотреть. Так ведь вот, зайдет все. Освобожусь, может быть, и приеду. Ну, приезжай, приезжай. Да, красивый город, Бельсинфорс. Море. А новый вокзал готов? Давно готов. А на перроне шутскоры гуляют. Очень тебе обрадуются. Ну, что твои шутскоры? Кто шутскоры? Крепкие ребята. Ты их, наверное, до сих пор не забыл. Брось ты хвастаться, я тут одни с одним из твоих крепких ребят разговаривал и поспел ему слово сказать, он в штабке массозера. Кто сказал? Ты сам сказал. Я ничего не сказал, и ничего не скажу, можешь расстреливать. Зачем расстреливать? Ты лучше скажи, что ты еще знаешь. Я знаю, что ты изменник Родины, ты ведешь против Финов! Это ты изменник, Кротин. Кто про 18-м году финский народ? Кто виноват, что финский народ оказался или в цепях, или в могиле? Кто? Вы, Шуцкоры, вы помещичьи сынки. А теперь карельского леса захотелось. Не выйдет. Я фин, я люблю свой народ. И я не позволю, чтобы именем моего народа грабили и угнетали карелы. Запомни этот поручик! Собачка! Осторожней! Штаны потеряешь! Ярмар! Прихвати земляка! Что с ним делать? Возьмем с собой. Из лопо? А ага. то-то я вижу, морда противная. и Голосом, слабый день, день, день, день, день, день, день, день, Счастья в жизни, нет, как за Только горе, только горе, юный клет, В нашей стороне помнит мой народ. Опять поторопился. Семенов какой-то. Больно, папаша, гимнастикой заниматься. Опусти, руки. Опусти. Что ж ты воевать сдумал? Сдумал? Сдумал. А ты попробуй не пойди, когда приказывает начальство. Ха, начальство. Убрать начальство. вот тебя юрги зовут хорошую песню тупел Юрги. ну что задумался юрги ешь Куда ее привел? С кема привел. Изба там у меня, лодка, корова. Они пришли и стреляют. Ну? Ну, в восемнадцатом приходили, в девятнадцатом приходили, и вот опять пришли. И чего этим финнам от нас надо? Что у нас хорошего? Ничего. Лесадни. Спереди море, сзади горя, справа мох, а слева ох. И спокон веков Корел корудел. Да. Погоди, Юрги, будет здесь в Карелии пшеница пшеницы расти, и яблони зацветут. Когда же это будет? А вот белых разобьем, займемся. Финавтор? Ну да. А сам ты кто? Фин? Арту пришел? Нет, не пришел, товарищ командир. Придет, пошлешь его ко мне. Тоева, я давно хотел у тебя спросить, Вот мы придем в Кемас-Озеро, выбьем белых, а дальше что? Попьем чаю и обратно в Питер. Мы будем у самой границы, а там мой дом, мать, сестренка Айли, хоть бы на несколько минут. Нет, Эйна, не удастся. Неужели я их никогда не увижу? Думаю, увидишь. Только подожди немного. Хм. Так вот о чем мечтает Ина? А ты о чем мечтаешь? Мечтаю поспать. Поворачиваюсь каждые четверть часа. Замерз. Надеюсь. Давай. Откуда у тебя эта шуба? Шуба? В променял, в деревне променял, приказываю шубу беречь, на обратном пути вернешь, товарищ командир, простых вещей не понимаешь, курсант. Идет? Я еду. Это я. А? Ты где был? Цветочки собирал. Где был? Ступай к антикальнину со своими цветочками. Он тебя там давно ждет. Не спится, господин офицер? Не спится. И мне не спится. Ты как сюда попал? С офицером Семеновым, проводником был. Вот я все и думаю. Какую же Родину он защищал? Кто он? Да русский. Офицер Семенов. Зачем ты обманул меня, Арту? Слушай, Тойва, мы с тобой на всех фронтах вместе были, а тут белофины. Там понимаешь. Ну как я мог не пойти? Да. А на лыжах я научился ходить. Вот увидишь научился. Иди спать. Всегда отстаешь, не успеваешь выспаться. Ступай. Товарищ командир, разведка сообщает. Деревня Ребела, противник не обнаружен. Поднимай отряд. Делается. знаем, знаем, рост 168, вес 50 килограмм, на то глаза у нее голубые, голубые, а вы какие будь, красные или белые? А тебе каких хочешь? А мне все равно, я так. А ну-ка, прапорщик, налейте мне чаю. Пожалуйста, господин поручик. А в чем разговор? -то? Мерси, господин прапорщик. Рад служить, господин Поруч. А. последний раз я такой чай пил с моим другом, королем прусским. С а? Фридрихом Великим. Помню, ну, помню. Ну да. А... Жрали это, мы с ним селедку с картошкой, вдруг он и говорит, слушай, Арту, ты куда, бабуся? Да я так, по хозяйству. А -а -а. Ну иди, иди. А -а -а. Слушай, Арту, говорит король, ты мужчина красивый. Ну, еще. Ну да. Женистый говорит на моей дочери, принцессе Картумика. Женистый, в чем разговор? Опять Устроились тут? Сказки Опять Ак в раю. Тоже, ангелы. Морды немытые. А неплохая шуба. И дешевая. По случаю приобрел. Зубы скалили. Лошади. А когда мы сейчас? Оно. Ты что злишься, Ялман? Озлишься тут. С этими пленными. А что? Не понимаю, какого черта той с ними нянчится? Самим жрать нечего, а тут еще с ними делись. Да просил их в расход. Их ты какой, кровожадный. Хм. Да. Они нас жалели? 30 тысяч наших расстреляли! Ты чего? Чего ты на меня руками машешь? Вот я их сейчас отправлю всех к чертовой матери! Это красноармейская винтовка, Ялмар! Они а бандитский обрез! Понятно? Возьми! Вот боец не попался. А? <связать> Ребят, пожрать, ничего. О чем <связать> разговор, пап? Пожалуйста. <связать> Ух, замечательные лепешки. Совсем как моя Керту Михана. Белая сволочь! Белый! Кто это? Я белый сволочь? Красный? Красный черт долговязый! Стой! Не стреляй! мои красные! Кто здесь начальник? Я! Здорово! Здорово! Фронта ведь за триста вез, откуда знать? Ты что, старая? Ты что же это напутал, да? Ай, Максимовна Максимовна. Вот это и есть поручик. Поручик. Сама-то после этого генерал. Да я же сама слышала. Ну ничего, ничего, Максимовна. Молодец. <смех> Знал бы я, кто ты. Разве б я тебя стукнул? Ну по хватит, голове. хватит. Просто сердце болит. Такого хорошего парня и по самой голове. Ты да что ты ко мне привязался? Стукнул, стукнул. Да разве так стукую? Стукать надо так, чтобы человек встать не мог. Чего ты смотришь? Винтуй! Сколько у тебя партизан в отряде? Под 35, а всего 60. Так. Назначаю тебя комендантом деревни. Оружие дам. Пленных. Оставляю на тебя. Так это что ж нам? В тылу сидеть? С собой взять не могу. И не проси. То, то есть как не можешь? Ты должен взять? Ты что орешь? Так ведь мы тоже люди. Не могу, понимаешь? Так я ж тебе говорю. Что? что? Не проси, не возьмет. А. Я ж тебе говорю, что их в пять Ты раз Пять раз больше, чем твоих. Ничего, справимся. И поручика оставляем тебя. Ну тебе видней. Ты начальник. Вот что, давай оружие. I'll go down. Куда? Кимас озера предупредить своих. Если спросят, покажешь другую сторону. Понял? Понял. Только никуда ты не пойдешь. Что? Говорю никуда не пойдешь. Оставь, поручик. Накимас ушел. Догоняй по следу. Идешь, живым возьму. Когда поручик будет в Утру будет. Есть тут еще дорога покороче? Дорога одна. В обход по сельке. Дорога одна. Значит, поручик будет раньше нас? Значит, все к черту! Юка, может, тропин какая-нибудь? Какая тут тропинка? Тут гора. Масельга. А что если через Масельку перемахнуть? Да брось тут рака варят. Молчи. Что скажешь, Юка? Нельзя. Скалы там такие, голову закинь, шапка валится. Ни один охотник не переходил в Ни один охотник не переходил Масильги, а вот мы перейдем. Перейдем, потому что должны уничтожить штаб белофинов. Перейдем, потому что Карелия должна быть свободной. Ни один лыжник не проходил 70 верст за сутки в таких условиях. А вот мы идем. И ничего. Ни одна морская крепость не была взята с моря пехотной атакой. А вот мы, Кронштадт, взяли. Ни одна армия, ни одна армия в мире не отбивалась сразу от 14 держав. А вот Красная армия отбилась Потому что Красная Армия — армия народа. Его сердце, его воля, его сила. А мы с вами, товарищи курсанты, будущие командиры, передовой отряд Красной Армии. Мы зашли на 300 верст в тыл противнику. Остался последний переход и если поручик придет в Кимас озера раньше нас мы открыты и весь наш поход пустую. Есть одна возможность обогнать поручика. Перейти через Масильгу. Ни один охотник не переходил. Так неужели мы не перейдем Масильгу? Надо так перейдем в крайнем случае э, не перейдем так переполззем <связать> <связать> товарищ командир да я не пойду не могу нога потерта нога потерта ладно Останешься здесь. Получишь сухари, консервы. Так я же показать могу. Не надо, я тебе верю. На обратном пути тебя захватит. А у тебя что? У меня ничего. У кого еще ноги потерты? Выступаем. Ты куда? Я, товарищ-командир, тоже пойду. Молодец. Давай. Давай, Арви, замерти. Иди, Тойва. Видно, мне придется здесь остаться. Здесь остаться? Не очень удачное место ты выбрал. Брось, Арви, мы еще с тобой потанцуем на свадьбе у арту. Видишь выступ? Неужели ты за него не доберешься? Все равно, Тойва, не перейди мне, Матеич. Неужели ты два шага от этого камня к выступу не пройдет? Конечно, пройдешь. Давай. Ну и так до самой вершины. Пять. Кто? Савалайнин, Яскеляйнин, Рихимяки, Туранен и Хемеляйнин. Разведка вернусь. Отправь Туренна с первой ротой в обход. Наступление начнем на рассвете. Туренна? То я ж сказал, он погиб. Туреннон погиб? Погиб. Дорого они заплатят за этот переход. Готовь, ответ. Командир, штаб там. Белых около пятисот, а тут попал в плен. Где командующий? Командующий у себя? Я командующий. Господин командующий. Тихайнин! Опоздал, поручик. Собака! Прощай, земляк. Ялмар, доставишь донесение командующему. Приказан доставить донесение командующему. Будешь проходить деревню, где шубу променял. Не забудь вернуть. Приказано вернуть шубу. И расписку прихвати. И расписку приказано прихватить. Баньки мы для твоих ребят приготовили. Когда мыться будете? Нет, бабушка не выйдет. Сейчас уходить будем. А банки то как же? А баньки твоей бабушки остыть не успеют, как мы вернемся. Вернемся, товарищи, и закроем нашу границу на такой крепкий замок, что никто никогда не посмеет ее перешагнуть. Слышите, это взрывается штаб Белафинов. И так будут взорваны. Все штабы неприятельских армий, которые попробуют напасть на нашу замечательную Советскую Родину.